всем привет сегодня я решил сделать наконец-то акцию которую давно я уже вам обещал честно говоря времени не особо было на запись видео акция это будет простая розыгрыш будет одного большого пака самоцветов все что вам нужно будет сделать это сделать репост данного видео поставить лайк некоторые могут даже поставить дизлайк я не удивляюсь оставить в комментах свой ID и как с вами связаться то есть там контакт, возможно skype, телега, потому что они все сидят там ВКонтакте в других э, социальных сетях поэтому в принципе я постараюсь с вами связаться вот и все, желаю всем удачи также подписывайтесь на канал, ставьте лайки постараюсь исправиться, сделать больше видосов Скоро будет новая акция, поинтереснее, чем это. Это чисто так, для поддержания канала. Все, всем пока.